Приветствую, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, анархическая республика Сатсума и мы продолжаем кампанию против наших противников. Более-менее наша республика выравнивается, враги терпят поражение, но это временно, естественно, пока еще существует Сюгунат, Токугавы, плюс еще Тоса, недобиток, ну и короче, таким образом у нас война далеко еще не закончена, только она еще по сути начинается. Сейчас мы атакуем Дзюдзая, потому что их флоты все так же настроены очень, очень жестко, они хотят постоянно перейти в мой пролив и напасть на мои порты. Я этого не допускаю с помощью Такэды Тэмафула. Так это там афуа. Если хотите избавиться от вражеского флота, используйте его. Ну, в общем-то, этот командующий уже реально проставился среди моих рядов солдат, среди моих моряков, уже, наверное, как легенда, почти что как колчак. Потому что адмирал очень мощный, уже победил не одно... Не, почти что первый десяток, он уже битв точно победил. 8 кораблей противника отправил на днище морское, и его счет только еще продолжается. Конечно, будет печально, если так этот Мафуев все-таки будет потоплен вместе с своим кораблем. Но зато он будет в легендах нашего нашей нации, что ли, не знаю, как сказать, нашей группы анархистов. Наша анархическая гвардия всегда будет чтить его как настоящего героя революции. Пока что пускай он стоит как чиница, да, починился, теперь направляем его в бой. Корабль очень сильно потрепало после нескольких битв. И надо бы его отремонтировать. Не знаю, когда это будет сделано, видимо, через сход, когда у меня появится новая косуга, которая застанет на пост вместо Такеды. Вражеские корабли Сегуна, Сендая, там, Йоды и так далее, товарищи других, все в больших количествах подходят к моим границам. Это говорит о том, что они заканчивают войну с Императором и переходят постепенно на меня. У меня много территорий, много денег, много армий. И в принципе, если начнется война масштабно с этими ребятами, я смогу выстоять. Я смогу выстоять и даже смогу победить. Если все будет как по моему плану. Если будет не все по моему плану, будут возможны проблемы. Придется потом отбиваться. Так, ну ладно, пока что давайте мы смотрим, что там. Корветка на Ридмару. Окей. Подплываем к нему на, масштаб, на максимально близкое расстояние. Начинаем его обстреливать разрывные снарядами. Или нет, слушайте, он будет нас тоже разрывные стрелять? Не обычные-обычные снаряды. Сэндай до сих пор не раскачался до них, поэтому а, мне с ним битва очень быстрая произойдет. Сейчас вы сами это увидите. Прекрасно. В принципе, все однотипные сражения. Мы просто его бомбим с помощью разрывных снарядов. И он просто сгорает на Уже максимально отработанное данное сражение. Потому что я уже столько раз сыграл. Что ну, просто вопрос не возникает, что то делать. Да как? Так, что-то как-то первые залпы крайне оказались не... Неубедительные, то есть ему почти что ничего не нанесли. Только может быть, разве что страх того, что ему грозит трендец и все. Так, ну что такая получше. Перезарядка. Скорее. Прямо перед нами. Прямо по курсу ублюдки. Ловите, сукины дети. О ох ох ох, -ох. Сразу же там двадцатка человек вылетело нахрен из корабля. целую куча погибших. Они начинают бегать в ужасе, тушить пожар. О боже мой, типа, боже мой, наконец. Горите в аду, ублюдки. А кто не сгорит, тот то утонет вместе с акулами. О боже мой. Да, решительная победа, да безусловно. Тут даже не решительная победа. Тут просто жесткое поражение для врага. Гудбай, бэйби Так Что тут у нас есть еще? Ногой я У ногой я, тут, я гляжу, есть 4 корабля просто стоят Которые около моего порта Ни черта не делают А есть вот один корабль, который меня Грабит мои границы Так, что я думаю Насчет того, чтобы здесь все починить Наверное, давайте это и сделаем уже все равно и так достаточно много времени прошло с того момента, как противник здесь в последний раз был. И потому я не допущу новых атак на мои деревушки. Если это произойдет, я просто буду их нахер уничтожать. Такс, вы тоже идите туда. Кстати, мой порт тут кто-то разгромил. Когда это было, я не помню. Вполне было такого. Ха, видимо, это было, пока я не видел. Кто-то взял такого мой порт. Ну, хорошо, я починю, так и быть. Так, Ваки, значит, армию я оставлю. Хотел, думал, вынести Фукуяму, которая от этого армия стоит. Но Из-за того, что если я выйду из крепости и потом только вернусь через некоторое время. Ну, смотрите, правда, доходов я немного потеряю, да? Давайте тогда атакую все-таки автобоем. Решительная победа, но ну, слава богу, я уж опасался. Так, начальник повысил уровень, великолепно. Возвращайся потом домой. Тем временем я тебя прокачаю, что у тебя там? Так, в тебя тут много чего интересного. Ну, конечно, снабженецы поставлю, наверное. Хотя можно было и командование. Подождите. Перемещение всех отрядов на стратегической территории. Так. Давайте вот это вот поставлю и защитник. Защиканец. Все отлично. Тут у нас и все. так будет хорошо через ход, да? Угу. А Ваке придется отменить налоги. Да, отменяю налоги. Здесь плюс вот видите, два отряда еще наймется, так что все будет отлично. Здесь у нас осада уже. Сейчас подойдет еще подкрепление. Все, короче, зашибись на наших границах на юге. Все мне очень даже устраивает. Так, здесь хотела хмурить одна шлюха моего командующего. Надо бы ее убить. Убить. Эту сволочь. Тем более, видите, что происходит поблизости от моих границ. Йода направляет сюда разворачивать свою самую масштабную армию. Видимо, предполагая, предполагаю, что никаких проблем не будет. Он направляет сюда не такую уж и многочисленную армию, как я мог бы ожидать. Хотя и очень хорошо прокачанную, что, блин, неприятно. Но у меня-то здесь, смотрите, кто британцы, прокачаны практически до максимума. Их просто будет невозможно уничтожить с помощью обстрела. Только если они будут в прямом бою драться, тогда, конечно, их все таки закидают мясом. Это безусловно. Так, пока что мои флотилии. Давайте одну флотилию я сюда отправлю, потому что все равно не грозит ничего моему порту со стороны Тосы. Тем временем смотрим, что есть у Тосы. А у Тосы огромное количество солдат. Причем я смотрю не самого низшего качества. У него есть как стрелки Тосы, есть также пушки Армстронга. Ё-моё, ребят, но это уже... Да, это очень весело. С ними повоевать нам придется гораздо сложнее, чем я... Мог ожидать, я думал, что просто возьму Нападу и всех убью <laughs> Ну, на... не, наверное, так не выйдет Так, пока что Атакуем ногою Не допускаем того, чтобы он плыл дальше Я атаковал мои порты Конечно, я его нафиг разобью Конечно, я все-таки отстал от э, моих противников По развитию Потому что, сами видите, какие у них уже армии мощные. Но я, возможно, не отстал. Но, по крайней мере, очень сильно отстал от того, чего мог бы достигнуть в случае, если бы я уже развивался бы Пора дальше. Им, если бы я не восставал бы против Императора, я бы мог бы уже достигнуть гораздо больших высот и мог бы больше уже войск иметь. Но я восстал против Императора и такая вот херня получилась. Кстати, Император еще при этом и сдох. Почти. Ему немного осталось жить. В смысле Тоси. Еще чутка и он будет полностью разбит. А вот Сюгана придется бить очень долго. В нокаут его отправить будет гораздо сложнее, чем императора. Ну хотя бы теперь меньше домов на меня будет нападать. Это тоже плюс небольшой. Правда теперь все битвы будут происходить не на море, как до этого, а на суше. Самое решающее сражение Так, давай Ты плыви к нему Ага, он решает стрелять обычными снарядами Поэтому Такеда, давай-ка Плыви к нему навстречу в гости Дай ему мои гостинцы Зажигательные Специально для зимы Ну правда, уже весна, но ладно Будем считать, что тебе на будущий год Подарок Сука Жри давай Ох ты, какая красота Но его косуга пока еще не горит, однако Или не, загорелся, загорелся прям топливный склад, где у него находится Или как сказать, где у него двигатель находится Сейчас все нахер у вас сгорит Получайте Подарок от анархистов Сацумы За родину, за победу Давайте, анархисты, покажите, на что вы способны. Тем более, Такеда так вообще молодец. Он просто их валит на ура. Всех топит. В унитазе. В сортире. Замочит в сортире. Ногою. Ну да, опять-таки он сдался и сгорел. Прекрасно, а мы повредили всего лишь... Одну а, пушку у нас повредили, ну ладно. Ничего, я смирюсь. Потеря одной пушки это так себе. Это только формальность. Такс. Такс. Ага. Тос опять отремонтировал свой порт. Я смотрю. Быстро он это сделал. Ну да, если дофига денег, что, не быстро-то сделать. -то. Такс, вы дальше обороняете пролив. Ну, мы, соответственно, бомбили их. Отлично. Так, Такс, такс, такс, такс, такс, так. так, так, так Где-то я осуществлял найм, если не ошибаюсь. А где я осуществлял найм, я уже не помню. А, я осуществлял найм здесь точно. Ну, все, значит, пропускай ход. Давайте, смотрим. Ну, император свои войска уводит все дальше куда-то. Что-то, видимо, корабль. Оо-хо-хо! себе! У него, оказывается, был флот под рукой. А 6 двух кораблей есть двух канонерок. Нормально. Ну что, сейчас посмотрим, как он знатно сгорит от одной косуги. Мацуме на каие. Новый мой адмирал, новый мой командующий. Одним кораблем, конечно, но все равно командующий. И, конечно же, бот выбирает туман. Обожаю туманы. Просто это моя любимая погода. Это я не знаю, я прям сусь на туманы Я всегда мечтал играть в битвы в тумане. Не знаю, вообще, это. Готовьтесь отразить атаку противника! Это вот, вообще реально воевать в тумане? Я не знаю, мне кажется, нет. Почему бот тогда выбирает постоянно туман? Остается только вопрос... вопрошать. Почему? Зачем? Хрен его знает. Я вижу его корабли, однако, хрен знаю, на каком расстоянии одни. То ли близко, то ли далеко. Ой, они еще и поворачивают. Давайте тогда к ним плывем навстречу. Блин, дерьмо собачье. А, мы потеряли одну Пушку! Так, уже, наверное, достаточно близко. Вести огонь! Топить их всех! Я не знаю, куда я стреляю. Даже вроде попал куда-то. Да ничего ему не грозит. А, вон его, кстати, канонерки. Давайте их сейчас тоже пообстреляем. Давай-давай, заворачивай, заворачивай, заворачивай. Ох, получаете пилюли фрайра. Ох, как вам нравится, да? Так, пока те тушатся, мы давайте добьем наконец-то наверх. И добиваем его корабли, которые стоят там далеке. Уже, конечно, не уплыли, но все равно еще достает моя артиллерия. Фу-ху-ху! Бегут! Бегите, трусы, бегите! Но ничего у вас, все равно мы догоним. Анархическая армия всех убьет. Империалистов. Да, он очень далеко уплыл. Я уже все его корабли снес, кроме одного самого первого, Акайтены. Но до него нужно доплыть теперь. Плывем к нему навстречу. -хо -хо. Не жить вам, ребята, не жить. Можете прямо сейчас сдаваться, я ваш ультиматум, в принципе, приму. Только главное, сдавайтесь ко мне в плен, а не просто уплывать. Типа сдались, в кавычках. Ну ладно, как, не, как хотите, можете просто сгореть заживо. Героическая победа. Ну, это просто разрывные снаряды. Все беды от разрывных снарядов, так что... Ко мне вообще вопросов не должно быть, что я типа победил. О, да мы даже еще захватили канонерку каким-то образом. Я даже не знаю как. Ну, ладно, захватили. Я, в принципе, даже готов ее взять себе. Так, тем временем Тос свою армию куда-то перемещает. Нагаока тоже готовит свою армию против меня. Ой, сейчас начнется второй этап жары. Красная жара, блин. Так, Мацуи, что-то там. А, у него же есть флот. Ой, так у него еще, оказывается, есть флот. Ни хрена ты какой. А, не, это Нагоя, по-моему, у него был флот. А вот это вот так. Какая-то флотилия. Я ее пропускать не собираюсь, поэтому давайте сразимся так. На ритойо. Ой-ой-ой, я боюсь, на не выживет. Из-за того, что на у меня доблестный храбрый командующий, он сдаваться не собирается. Издавать свой корабль. Не будет. Это почти, что знаете, как броненосец-варяг против огромного флота врага будет сражаться. И при этом будет уничтожен. Ладно, будем надеяться, вы хотя бы можете, сможете любой уничтожить парочку его кораблей. Позицию. Да, согласен. Надо удержать позицию любой ценой. Но, извините, любой ценой это не означает, что мы еще сможем победить можно такую цену откинуть, что в итоге мы все равно проиграем. Кайомару, кстати, у него 51 всего лишь человек на нем находится. Так, так, так. Сейчас Кайомару можем обстреливать. Я прям очень правильно стал поступать, чтобы к нему плыву. Да е еще далеко сильно. Ай-яй-яй. Все, уже сгорел? Да, уже сгорел. Нападаем на следующий корабль. Давай, Наритой, оттащи. Да, ему вообще, наверное, не знаю, можно пророчить настоящую великую карьеру в нашем флоте анархическом. Сдаются, отлично, два корабля готово. Еще осталось два. Ах, все, наверное. Это ГГ, их сильно много. Получайте, сволочи. Гостиница от анархистов. Сукины, дети. Давай, перезарядка, перезарядка, перезарядка. Выстреливаем. Держаться. До последнего воевать. Вздоха. Сражаться, сражаться. Нет нет. нет нет нет нет на нет черт подери мы почти победили О мой бог это позор нашему флоту боже мой на ритую так была близкая победа а ты взял отступил